Всем привет! Разбираю однушечку из Пинтереста. Красочную, замечательную, ну прямо восхитительную. Смотришь и радуешься. Сейчас посмотрим внимательнее и поймем, радоваться нам или нет. Поехали! Ну, что такое, ну...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 Что такое студия? Ну, когда это одно большое пространство, ну или не очень большое, и отдельно только санузел. Все, все остальное объединено. Вот и посмотрим, как здесь ребята справились с вопросом организации жизненного пространства. Что же они сделали? Они построили забор, так любимый сейчас всеми, рейки. Везде рейки, и вот здесь вот они тоже появились, вот эти вот рейки, и вот этот вот чистокол из рейк здесь тоже появился. И чтобы забраться в это спальное место, ну, сквозь этот забор-то мы пролезть не можем, мы сначала запрыгиваем на диван, а потом уже на кровать, ну, или просто перешагиваем этот бортик, край как это в боковину у дивана ну вы поняли в общем вот сюда ну в общем то вроде бы ничего можно и зашагнуть но только вот ощущать себя за забором или за клеткой в клетке за решеткой ну как-то мне кажется так себе ассоциация какая-то такой лев в клетке О, какой огромный! но вернемся к самому началу и начнем с прихожей здесь предусмотрели шкаф благо место появилось спасибо застройщику что предусмотрел заходим место обособленная плиточкой выделено все хорошо даже консоль какая-то съесть даже есть какой-то пуфик по всей видимости где можно присесть обувь одеть это все здорово идем дальше у нас вход в ванную заходим есть унитаз раковина попытка спрятать стиральную машину а чё ж до конца-то не спрятали? Надо было дверкой-то закрыть полностью, и тогда бы было хорошо. Зачем нам видеть-то этот предмет? Совершенно не нужно. Пока еще из него не сделали арт-объекта, которым можно любоваться. Это просто технократическая фиговина, которую нужно прятать. Ну и душевая кабина. Душевая кабина достаточно большая, прекрасно. Я вот лично люблю душ. Ванну не люблю. Душ люблю. Идем дальше. Заходим в гостиную. Здесь у нас есть стол, который прижат к стене. Я это ненавижу, это некрасиво, это непрактично. Вся стена засаленная. Этот стол, кстати говоря, очень близко придвинут к кухонному гарнитуру. Если мы сюда сели, то подобраться к духовке невозможно. А вот этот человек будет испытывать явный дискомфорт, потому что ему прямо в затылок будет идти жар, из духовки. Духовка же вот на таком уровне. Вот я сижу, представьте, вот здесь за мной духовка. и Я сижу и нагреваюсь. Прямо вот у меня башка дымит, прямо уже пока там пирог готовится. В общем, что-то не продумали здесь до конца, ребята. Но зато кухонный гарнитур выстроили по всем правилам фэн-шуя. Слева колонна, справа колонна. По всей видимости, это холодильник. Дальше посередине у нас для готовочки то есть есть расстояние все хорошо справа окно и вот этот момент очень спорный с холодильником который загораживает свет из окна вот эта часть будет на кухне всегда темной может быть поэтому его отсюда убрать и поставить налево а от этой колонны вовсе отказаться, ну, во-первых, чтобы духовка затылок мне не жарила, а во-вторых, мы сюда поставим холодильник, который будет за спиной, ну, это хоть вот, ну ладно, пускай так. И запустим солнечный свет, пускай вот здесь вот солнышко нас радует, освещает это пространство. Дальше, гостиная это просто диван, здесь перегородку построили, видимо для того специально, чтобы телевизор на нее поместить. Я бы так поменял на самом деле, то есть я бы поставил вот так диван, сюда бы телевизор, стол бы я бы отсюда вообще убрал, поставил бы его лучше бы за диваном. И поставил бы здесь стульчики какие-то а вот здесь вот у меня освободилось место тогда колонну я бы оставил с духовым шкафом поставил колонну с холодильником а здесь открытый кухонный гарнитур а еще бы лучше я бы даже вот так вот вот поставил все высокие шкафы с холодильником там с духовым шкафом саму кухню вот задвинул бы вот здесь вот вот для готовки места достаточно стол бы стоял а, вот таким образом ну и так вот, мне кажется, конфигурация гораздо интереснее, потому что даже когда мы находимся на кухне или сидим за столом, мы тоже сможем смотреть телевизор, вот, друзья. Ну и с кроватью надо что-то подумать, за решеткой как-то не айс, ну, вот как-то вот вообще не хочется сидеть за решеткой. Ребята, жмите на колокольчик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Да пребудет с вами муза и искусство!